когда я хожу к судебным приставам по вопросам доверителей, очень тяжело вытягивать деньги матерям от отцов, которые не отказываются платить деньги своим бывшим женам. И особенно возникает ситуация, когда, например, приходишь, судебный пристав с отцом переписывается по вотца, поставит ему с маленькие моди, и у них все прекрасно, а в итоге женщина там что-то не плачет, потому что нужно какие-то элементы получать на ребенка, и в итоге все сходятся там условно 8 тысяч рублей в месяц, явно меньше, чем требуется на воспитание ребенка, и ничего не движется. Александр, я вас сильно удивлю или нет, если скажу, что сейчас эта проблема формулируется абсолютно иначе. Но существует даже такое движение, отцы России, общественное движение которые, если честно, у меня в Телеграм-канале, я вынуждена была даже закрыть комментарии, они такие агрессивные, которые требуют установить верхнюю планку элементов. Они говорят, что вот мы сейчас, особенно айтишники, получаем большие деньги. Почему я должен ей платить эти деньги, а она их не на ребенка расходит. А вдруг она сходит в салон косметический? А вдруг она себе что-то купит? И вот, когда ты читаешь эти вещи, они, они кажутся, может быть, смешными, но, тем не менее, так. И ни в одной стране мира нет верхней планки элементов, но, повторяю, такое очень агрессивное общественное движение.